Это рабочий стол операционной системы cubes По моему мнению, это наилучшая десктопная операционная система для обеспечения безопасности через изоляцию и компартментализацию. Она по-прежнему находится на раннем этапе своего развития в качестве операционной системы. Но концепция, лежащая в ее основе, великолепна. cubes это свободная и открытая операционная система, разработанная для обеспечения надежной защиты настольных компьютеров, но не серверов. Кубс основана на гипервизоре XN, X Windows System и Linux. Она использует виртуализацию для реализации доменов безопасности посредством изоляции и компартментализации. Это хорошо, потому что виртуализация снижает количество интерфейсов между доменами безопасности, но, несмотря на это, позволяет доменам безопасности существовать и коммуницировать. Представьте, что на железе вашего лэптопа запущен гипервизор первого типа Xen с каким-нибудь ядром Linux и дополнительным кодом для поддержания связи между ими имеющимися виртуальными машинами, плюс ряд дополнительных средств обеспечения безопасности. Это и будет Кьюбс. Пользовательские окружения или индивидуальные виртуальные машины, основанные на Fedora, Debian, Arch Linux. Хуникс, Microsoft Windows и некоторых других системах при помощи так называемых шаблонов cubes Эта операционная система похожа на все остальные в том плане, что ее нужно скачивать и устанавливать на лэптоп или десктоп. И хотя ее установка занимает часа 3, она нереально крутая. На данный момент это последняя версия, доступная для загрузки. Есть еще Live CD версия, которую можно скачать здесь, если есть желание опробовать ее. На момент снятия видео Видео CD не содержала актуального функционала, доступного в версии с полной установкой. Но с ее помощью можно хотя бы было протестировать систему, проверить, работает ли она на вашем оборудовании. Учтите, что мне не доводилось использовать Live CD версию или даже устанавливать ее для работы на виртуальных машинах, на какую-либо виртуальную машину. Так что вам придется попробовать поработать с ней на голом железе. Давайте немного поговорим об архитектуре ядра. Итак, большинство операционных систем, Unix, Linux, BSD, используют архитектуру монолитного ядра, что подразумевает множественные запуски кода с привилегиями высокого уровня. Это называется доверенной вычислительной базой, или TCB. Доверенная вычислительная база или среда – это все аппаратные средства, встроенное программное обеспечение и компоненты программного обеспечения, являющиеся критичными для безопасности системы. Все это составляет доверенную вычислительную базу. Если баги безопасности или компрометация возникают внутри доверенной вычислительной базы, это с большой долей вероятности поставит под угрозу безопасность системы в целом. Уязвимости в ядре особенно опасные. Устранение уязвимости в ядре особенно критично. Что мы здесь видим? Это примеры компонентов доверенной вычислительной базы монолитного ядра, которым вам приходится доверять. Они составляют поверхность атаки на монолитное ядро. Так что чем меньше доверенная вычислительная база, тем лучше для безопасности, тем меньше поверхность атаки. Итак. Почему все это имеет отношение к Кьюбс? Что ж, в отличие от VMware или VirtualBox, которые запускаются прямо в операционной системе типа Windows или Debian, работа Кьюбс основана на использовании Xen. Это гипервизор первого типа, работающий на железе. Кьюбс использует микроядро в качестве кода для обеспечения изоляции. Что уменьшает поверхность атаки. Меньше кода значит меньше потенциальных багов безопасности, значит меньше потенциальных возможностей для компрометации. Во всяком случае, это в теории. И это хорошая теория. Атакующий должен суметь скомпрометировать непосредственно гипервизор XEN, чтобы скомпрометировать систему в целом, что гораздо труднее осуществить, чем проникнуть на хост из виртуальной машины второго типа, наподобие VMware или VirtualBox при использовании. Гипервизора первого типа, который, например, используется для Кьюбс, нет полноценной хостовой операционной системы, которую можно скомпрометировать. Это преимущество в безопасности, которым обладает Кьюбс по сравнению с VMware или VirtualBox. И давайте поговорим об архитектуре системы и различных виртуальных машинах. Кьюбс реализует домены безопасности при помощи различных виртуальных машин, которые обеспечивают изоляцию и компартментализацию. Каждый из этих блоков представляет собой отдельную виртуальную машину и различные домены безопасности. Костовая операционная система не используется, так как SEN это гипервизор на железе. Давайте для начала посмотрим на гипервизор Xen и административный домен или GUI домен. Вот он, дом 0, хостовый домен или дом 0, это интерфейс или GUI для всего остального. Это то, что вы видите, когда залогинитесь. Дом 0 управляет графическими устройствами, а также устройствами ввода данных типа клавиатур и мыши. Благодаря дом 0 вы видите все это. Это рабочий стол. Он используется для запуска X-сервера, который отображает этот рабочий стол пользователя. И для запуска менеджера окон, который позволяет пользователю запускать и останавливать приложение и управлять окнами. Принципиально и для обеспечения безопасности, дом 0 не соединен с сетью. У него настолько мало коммуникаций с другими доменами, насколько это возможно, с целью минимизации возможностей атаки из компрометированной виртуальной машины. Как вы можете заметить, он использует KDE по умолчанию, и даже если бы, к примеру, в этой KDE имелся бы баг, дом 0 недосягаем для атакующего, поскольку нет соединений с ним по сети. Вы можете лишь видеть его в действии. Поскольку у дом 0 нет доступа в сеть, нужно обновлять лишь несколько компонентов, которые администратор может установить из командной строки. Для просмотра запущенных приложений в каждой виртуальной машине домена Cubes предоставляет средства просмотра приложений. Это может привести к ложному ощущению у пользователя, что приложения исполняются непосредственно на рабочем столе, как видно здесь. Но по факту приложения запускаются в отдельных виртуальных машинах. Например, это окно. Видим окно в желтой рамке. То, что внутри него, запущено в персональной виртуальной машине. Окно в зеленой рамке запущено в рабочей виртуальной машине, но благодаря средству просмотра окон в дом 0, у вас создается ошибочное впечатление, что эти окна всего лишь отдельные окна внутри операционной системы, но на деле они представляют собой полноценные отдельные операционные системы в составе виртуальной машины, которые изолированы друг от друга при помощи ксен. И Cubes. Есть сетевая виртуальная машина или NetVM. Видим ее здесь. Также она представлена на этой схеме. NetVM. Работа с сетью происходит в отдельной виртуальной машине, что великолепно, поскольку уровень сетевого взаимодействия является критичным компонентом для обеспечения безопасности коммуникаций. Эта виртуальная машина защищает вас от эксплойтов. От вещей типа Wi-Fi или Ethernet драйверов, пакетов протоколов или, к примеру, вашего DHTP клиента. И вы также можете использовать ее для изоляции вашего VPN и сделать его доступным для других виртуальных машин. Я имею в виду, что сетевая виртуальная машина обеспечивает работу VPN, а другие ваши виртуальные машины туннелируются через нее. Это предотвращает утечку данных. Вспомните систему Nightstand из ANT, агентства безопасности. Если, как там заявлено, если мы представим, что в ней содержится определенный драйвер Wi-Fi или эксплойт к уязвимости стек протоколов, которые она имеет возможность применить, если вы используете обычную операционную систему типа Windows, Debian, OS X, Linux, то все. Конец игры, если у них есть эксплойт данного типа. В случае использования Q, поскольку есть изоляция сети виртуальной машине, Эксплойтом подобного типа будет скомпрометирована лишь сетевая виртуальная машина. Атакующему придется выполнить эскалацию своей атаки, чтобы проникнуть в другие домены или другие виртуальные машины. Так что это великолепная идея — держать вашу сеть на отдельной виртуальной машине. На деле это было бы здорово для всех операционных систем. Это требует наличия на вашем железе блока управления памятью для операций ввода-вывода. IOMMU также известного как Intel VT-D. Есть виртуальная машина Firewall, которая обеспечивает работу правил брендмаура между сетевой виртуальной машиной и остальными доменами, так чтобы вы могли настраивать протоколы, источники, пункты назначения и прочее для коммуникации между доменами. Есть одноразовые виртуальные машины. Как можно догадаться из названия, после их использования они удаляются. Как правило, они используются для одиночных приложений, типа средства просмотра, редактора или браузера. Вы можете открыть подозрительное вложение с полной безопасностью, или работать в интернете без сохранения любой локальной истории, или предотвращая отслеживание. Это отличная фича. Она мне нравится. Вы просто нажимаете правой кнопкой мышки на файл и выбираете «Открыть с помощью одноразовой виртуальной машины». Но это больше предназначено для минимизации угроз типа вредоносных программ и противодействия отслеживанию, нежели для защиты от локальной компьютерно-технической экспертизы, которую вы получаете в случае использования амнезичной операционной системы Tales. Вы можете использовать опциональную виртуальную машину USB-VM. Это защитит операционную систему от вещей типа вредоносных флешек BAT-USB, подключаемых к лэптопу или устройству. USB-VM обрабатывает в песочнице все USB-драйверы из стек USB, защищая вас от BAT-USB. Данные затем могут быть аккуратно экспортированы из выбранных устройств другие виртуальные машины в приложении AppVM. Виртуальные машины приложений или FPM. FPM это виртуальные машины, используемые для хостинга приложений, типа вашего веб-браузера, почтового клиента, средства просмотра PDF и так далее. Каждая FPM основана на шаблоне операционной системы. По умолчанию это Fedora, минимальный шаблон. Прочие впечатляют, как можете увидеть по этой ссылке: Debian, Arch Linux, Ubuntu. Куникс. Последний состоит из двух виртуальных машин. рабочей станции и шлюза. Также вы можете использовать Windows, чтобы запускать офисные приложения. Word, Excel или другие программы, запускаемые под Windows. Для обеспечения работы этих доменов безопасности, приложения помещаются в отдельные виртуальные машины приложений. AppVM. Здесь вы можете увидеть примеры доменов безопасности, Банкинг, персональный, недоверенный, рабочий и так далее. По причине того, что вы здесь видите, этого средства для просмотра приложений создается иллюзия, что они запущены на одной и той же машине. Но в реальности они представляют собой раздельные виртуальные машины, вы можете одновременно запустить в недоверенном браузере сайт HackMe и браузер для банкинга. Любой эксплойт из недоверенного браузера никоим образом не сможет повлиять на виртуальную машину для банкинга. Каждый домен безопасности помещается цветом. Можете увидеть здесь, каждое окно выделяется цветом того домена, которому оно принадлежит. Здесь желтая рамка, это персональный домен безопасности. Видим его слева. Здесь зеленая рамка, это рабочий домен. Домен. Так что всегда визуально понятно, к какому домену относится конкретное окно. Также имеется возможность защищенным образом производить операции копирования и вставки между виртуальными машинами. Защищенно копировать и перемещать файлы между виртуальными машинами. Защищенно работать по сети между виртуальными машинами и интернетом. Cube обладает встроенной интеграцией Store. Шаблоны с рабочей станцией и шлюзом Хуникс поставляются в комплекте с Кьюбс. Это великолепная опция для использования ТОР и предотвращения утечек. Вы получаете преимущество приватности и анонимности Хуникс, а также безопасность хоста посредством изоляции и компартментализации в Кьюбс. Это очень хорошее решение аппаратная часть. Благодаря своей архитектуре Cubes обладает уровнем устойчивости перед вредоносным оборудованием, аппаратные закладки, USB драйвера, Bad BIOS, диски и SATA контроллеры. Cubes также обладает рядом других средств обеспечения безопасности. Своего рода дополнительные преимущества. Вы можете разделить закрытые ключи, GPG, для их защиты. Есть функционал для этого. Также имеется конвертер PDF, чтобы можно было было действительно доверять PDF-файлам. И я уверен, что по мере развития операционной системы будут добавляться другие средства безопасности. Все это звучит здорово, не так ли? А какие есть недостатки, что может остановить вас от установки этой системы прямо сейчас? Что ж, во-первых, одной из основных проблем с CubeS является нехватка аппаратной поддержки. У меня есть несколько лэптопов, и чтобы запустить CubeS на моем Sony Wire, мне пришлось перепрошить BIOS. Это достаточно пугающая перспектива для большинства людей, даже для технически подкованных людей, поскольку эта процедура может может поломать ваш лэптоп для извлечения максимума преимуществ от всех имеющихся классных средств безопасности вам потребуется процессор, который поддерживает технологии виртуализации, включая Intel VT-x или AMD-V, видимых в списке совместимых устройств, а также Intel VT-d или IOMMU, видимых здесь. Вдобавок нужен BIOS с доверенным платформенным модулем TPM для защиты от атак типа Evil Maid, злая горничная. Вам также потребуется быстрый процессор и много оперативной памяти, если вы собираетесь запускать несколько виртуальных машин. Другая проблема связана с производителями. Зачастую они вносят изменения в аппаратные части компьютеров, лэптопов или устройств на протяжении срока службы этих устройств без предупреждения. При этом данные модели сохраняют свои номера, а Cubes пользуется преимуществами тех средств, которые обычно не предлагаются вендорами. Так что вы не можете быть уверены в том, будет ли лаптоп, который вы собираетесь приобрести, поддерживать нужные вам возможности. Это явный барьер на пути любого нового пользователя. И он отталкивает людей. Я рекомендую LifeUSB для тестирования Cubes, чтобы вы могли проверить, будет ли он работать на вашем железе. И если вы раздумываете приобрести лаптоп, то взгляните на список совместимых устройств, чтобы найти образцы тех устройств, которые полностью или частично поддерживают Cubes. Этот список растет, и сейчас с ним гораздо легче разобраться. Они навели в нем порядок, но раньше здесь все было немного запутано. На данный момент здесь все довольно неплохо организовано, и вы можете довольно ясно увидеть, что работает с cubes а что нет. Здесь также добавлены комментарии по поводу того, что им нужно сделать, чтобы устройство могло работать. С Cubes. Однако, обратите внимание, этот список поддерживается со стороны сообщества. Следует понимать, что он не на 100% точный. Список довольно длинный, гораздо длиннее, чем он был, когда я последний раз его просматривал. А это было несколько месяцев назад. И, собственно говоря, вот модель, на которой у меня работает Cubes. И да, здесь как раз говорится о том, что необходимо перепрошить BIOS для работы с Cubes. Вы можете заметить, что здесь довольно много моделей, поддерживающих Cubes. Некоторые из них достаточно дешевые. Можно раздобыть какой-нибудь старенький лэптоп в районе 150-200 долларов. Также есть группа Google для Cubes можно найти ответы на вопросы, какое железо поддерживает Cubes и как настроить его для работы. И мне кажется, что я уже об этом упоминал. Cubes не работает в виртуальной машине. Или я просто не смог запустить ее в виртуальной машине. Так что вам придется устанавливать ее на голое железо или попробовать Live USB, опцию с Live CD. На момент записи видео есть один сертифицированный Cubes лэптоп. Это Librem 13. Он на ваших экранах. Вы можете приобрести его с предустановленной Cubes. Этот ноутбук ориентирован на обеспечение приватности. Я помню, как проводилась его краудфандинговая кампания. Вы можете пойти и купить этот ноутбук, но он не дешевый. Как видите, 1499 долларов. Но понятно, причина в том, что ноутбук нишевый, сфокусирован на обеспечение приватности. Ознакомьтесь с информацией на их сайте, если интересно. В списке совместимого оборудования вы можете найти гораздо более дешевые лэптопы, если вам действительно хочется попробовать начать работу с Cubes. Рассмотрим еще один вопрос. Может возникнуть проблема с производительностью и совместимостью при использовании Cubes, особенно если вы собираетесь использовать одно устройство. Вы не можете запускать игры или программы с высокими требованиями в виртуальных машинах. Если только у вас не очень мощная машина, это попросту не будет настолько хорошо работать, как на нативной машине или той же самой нативной машине без виртуальных машин. Так что этот лэптоп, возможно, придется использовать только для работы, персональных нужд и безопасности. Это не будет производительный лэптоп или производительное устройство. Итак. Какие мои основные выводы? Что ж, эта операционная система по-прежнему находится на ранней стадии своего развития. Но с подходящим железом она предлагает ряд не имеющих аналогов возможностей по обеспечению безопасности для любого, обладающего минимальными техническими знаниями, для достижения преимуществ от их использования. Она не спроектирована как Tails, для предотвращения локальной компьютерной технической экспертизы. Она предназначена для тех из вас, кого волнует эксплуатация у и несмотря на то, что в ней есть одноразовые виртуальные машины, они больше предназначены для удаления угрозы, чем для противодействия локальной компьютерно-технической экспертизе. Это платформа для безопасности, предотвращающая эксплуатации и изоляции. Это, пожалуй, лучшая платформа для безопасности, на которой можно хостить другую защищенную операционную систему. Будем надеяться, что проблемы совместимости с оборудованием будут решаться. Я думаю, так оно и будет. Кьюбс ожидает светлое будущее. Я рекомендую вам попробовать поработать с ней, использовать ее, особенно если у вас имеется высокая потребность в безопасности, приватности и анонимности. И в заключение, буквально за несколько дней до записи этого видео, ребята из команды Cubes зарелизили эти видеотуры по Cubes. Это инструкции по использованию Cubes. Посмотрите их. Они также есть на YouTube. Их довольно много, и они достаточно хороши. Так что спасибо команде Cubes за великолепную операционную систему. Продолжайте в том же духе. Теперь вам нужно осознанно подумать над использованием доменов безопасности. Мы изучили уже множество способов их реализации, наряду с изоляцией и компартментализацией. Вам стоит подумать, как разделить ваши домены. Это может быть наличие элементарного рабочего домена и персонального домена, или доверенного и недоверенного доменов. Домены могут быть основаны на риске, обстоятельствах, ваших противниках и вашей модели угроз. И давайте обсудим некоторые примеры, основанные на различных сценариях использования. Допустим, человеку нужна удобная и простая операционная система. Окружение для выполнения большей части задач, типа создания документов. Нет желания чрезмерно обременять себя вопросами безопасности. В этом случае можно использовать MacOS 10 на лэптопе со всеми включенными необременительными настройками безопасности. В то же время, нужен высокий уровень защиты от вредоносных программ и хакеров во время использования интернета, серфинга по сети, скачивания файлов и так далее. В этом случае нужно принять решение об использовании высокозащищенного домена. Мы будем использовать изолированную виртуальную машину с Debian на борту для обеспечения работы этого домена безопасности. VirtualBox используется в качестве интерфейса между этими двумя доменами. Возможно, кого-то волнует приватность и криминалистическая экспертиза локальной машины. В этом случае можно использовать отдельный защищенный ноутбук, который будет храниться в физически защищенном месте в тех случаях, когда он не используется. На нем будут использоваться Debian в качестве хостовой операционной системы и Tails через VirtualBox. Возможно, человека волнует слежка и хакеры, и он хочет запускать игры на своей машине. Будем использовать хост под Windows для всей деятельности, не связанной с интернетом, и живую операционную систему типа Кнопикс для работы в интернете. Возможно, кто-то хочет наименее обременительную изоляцию для работы в сети. Используем Windows и браузер в песочнице. Это самое простое решение для изоляции, которое только можно представить. Возможно, человека беспокоит противник государственного уровня. В этом случае можно использовать защищенный лэптоп с Кьюбс и Хуникс на борту, настроенные особым образом под конкретные нужды. Во время путешествий у меня есть высокая потребность в приватности, потому что я могу иметь конфиденциальные документы от ведущих компаний, компрометация которых может повлечь репутационный или иной ущерб. Во время моих путешествий я пользуюсь отдельным физическим ноутбуком, на котором вообще нет критически важных данных. Если мне нужно иметь доступ к чему-либо критичному, я помещаю это в защищенном виде в облако с двухфакторной аутентификацией. Так что, если мой лэптоп будет конфискован, из него ничего нельзя будет вытянуть при помощи компьютерно-технической экспертизы, поскольку на нем ничего нет. И это было возможным развитием событий для меня, поскольку я работал на объектах нефтегазовой отрасли, а некоторые из них — это дикий запад в чистом виде. Внутри каждого домена безопасности вам также стоит обеспечить работу всех прочих средств обеспечения безопасности, которые рассматриваются в деталях на протяжении курса. Если вы посмотрите на эту схему, она взята из статьи, написанной Йоанной Рудковской, которая является руководителем проекта операционной системы Cubes. Это более сложная настройка работы с Cubes. Каждый из этих цветов обозначает уровень доверия. Черным цветом выделен наиболее надежный домен. Красным — наименее надежный, Так что вы можете увидеть, какие здесь она определила домены. Самый надежный вал или хранилище. Содержит мастер-ключи PGP. Менеджер паролей — KeePass. У этого домена отсутствует соединение с интернетом. Она копирует и вставляет пароли из этих доменов в другие домены. Далее спускаемся ниже по цепочке доверия в домен cubesdev, репозиторий кода, подписывание кода. И далее, здесь домен с максимально персональными данными, типа персональной электронной почты, персональными PGP-ключами. В других доменах различная рабочая деятельность, администраторская работа. И далее переход к менее надежным вещам, которыми, конечно, является работа в сети и работа с недоверенными приложениями. В общем, все это разделено на разные домены безопасности и разные виртуальные машины внутри Cubes. А здесь вы можете увидеть интерфейсы между этими доменами. Так что очевидно, если вы желаете перейти на следующий уровень вопросов изоляции и компартментализации, следует изучать все это. Итак, я надеюсь, у вас появились идеи о том, какие различные домены безопасности вам нужны, которые стоит использовать в вашей ситуации для защиты от ваших противников.